Даня Милохин на днях был сбит велосипедистом. Звезда TikTok выходил из авто около торгового центра, когда в него на большой скорости врезался невнимательный гонщик. Милохин упал и разбил лицо. Его личный водитель помог ему подняться и сесть обратно в машину. От госпитализации блогер отказался. Чуть позже он успокоил фанатов, что чувствует себя отлично. Он заклеил пластырем раны и продолжил создавать контент для соцсетей. Однако травмы оказались не такими безобидными, как считал Милохин. Накануне ночи он отправился в больницу на МРТ головы, чтобы проверить, нет ли у него после ДТП скрытых проблем со здоровьем. Результат обследования был неутешительным, удар был достаточно сильным, чтобы спровоцировать сотрясение мозга. Об этом Дани рассказал поклонникам на странице в ТикТок. «Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга». Нужен постельный режим. Заниматься хоккеем пока нельзя. Сказал Милохин. Похоже, что в ближайшие дни блогеру нужно снизить активность и больше отдыхать, иначе могут начаться осложнения.